Привет всем, с вами СГМУВА, и сегодня я вам покажу запись стрима, которая проходила пару дней назад. <звы> <звы> а, пока что я расскажу, а, что же тут произошло. Произошло вот что, то что я успел именно заметить. То, что... А, то, что успели найти деревню. Во-первых, этот ивент, где... А, что такое ивент? Ивент это то, где собирается народ и пытается сразиться какими-то трудностями и вот а, нашли какую-то странную деревню ее уже нашли вот во войска вот один я вот ее только не нашел и теперь им нужна какая-то оборона не знаю они там ср а, сражаются вот вот вот эта деревня я отсюда а, вижу эту деревню так давайте побежим побежим туда вот 50 процентов яркость чтобы все было видно что для вас вот уже один бандит который может нас в любой момент убить вот корова тоже которая может нас в любой момент мы ее можем убить там скелет где-то умер тут уже где-то хироплин стены из грязи И Давайте давайте губку <с nelice> тут уже кого-то убили вот ресы. так идем сюда идем сюда сюда быстрей, быстрее быстрей, быстрей. а где враги а я так понял, то что нам надо рубить деревья и строить стены. О, какая хорошая затея. Только у меня нет топора. придется срубить дерево и сделать себе топор. О, как интересно. Защитим эту курицу и обсудим, видим, то что там какой-то игрок уже строит стену. Давайте ему поможем. Так-так-так. Рад, есть топор. О, спасибо, спасибо, спасибо. Так, так, так, так. Надеюсь, я до конца друблю. Да, да, да, до конца дурбил. Так, так, так, теперь это дерево, это дерево быстрее, быстрей быстрей пока у меня скилл не кончился. А, блин, кончился скилл. А, <с> у меня тут... Ой. Ну, ну, блин, сервер, пожалей меня. Так. Ту. Короче, я не хочу этим замораживать, что пусть так стоит. Надо быстрее, быстрей быстрее. Надеюсь, меня не забанят за то, что я так криво а, поставил эту вот доску. Так, э -э привет. Давай, строй, строй, строй, строй, строй, строй, строй, строй, строй, строй, строй. О, о, о, надо рубить дерево. А, блин, я его не успею дорубить. Я его не успею дорубить. У меня топор быстрее сломается. То блин, он достал, он достал, так криво ставится. Ладно. Пофиг. Идем дальше. Раз стену. Из дерева. Тут камень, а тут дерево. Прикольно. Так, ладно. Так, я не хочу тут застрять. А меня уже тут пытаются закрыть. Вс. Сейчас все закрыли. Все-таки я постараюсь. Это дерево. О, -о, о, апостол, спасибо за то, что убил это дерево. М -м, дальше, наверное, идем сюда. Что у нас тут? Что у нас тут? Тут все бегают, бегают. Так. Что я тут могу сделать? Тут я могу сделать еще больше. Так, я могу сделать себе топор. Топор, топор, сделал я желе. Ой, я железо бли, мало взял. О чем я думал? А, -а, -а, а, я же мог починить этот топор. Что же я такой незадумчивый? Так, так, так, -так дальше, дальше еще деревья рубить древи рубить еще еще еще голода год gold нас достает пока а, я правда не знаю в какую сторону тут стены надо делать это следить следить за чатом а, за всем происходящим ой блин это высокое дерево которое очень сложно рубить здесь его до конца друбил до конца а нет не до конца не до конца теперь я до конца его друбил а, до да, до конца друбил так все Теперь следующее дерево. Не знаю насколько весело смотреть как я рублю э, эти деревья, но надо, и, надо построить быстрее эти стены, пока на нас не напали какие-то не нечистые силы. Я, я не знаю какие-то нечистые силы, так как я первые 20 минут пропустил. Но все равно очень интересно. О, железо! О, мне дали железо, слава богу. Спасибо, пират. Так, э, я тут, надеюсь, все срубил, все срубил, все срубил и... Да, все срубил. Дело в том, что а, тут некоторых людей банят за то, что не до конца срубливают. Идут одни небольшие деревья. Кстати, их можно посадить. Деревья можно использовать как преграду для всякой нечисти, Смотрите. Надо бы просто, наверное, повыше построить, а то как-то маловато. Ой, большая эта деревня на самом деле. Так, все, идем, идем, идем. Пожар, пожар, пожар, пожар. Что случилось, что случилось? Так, пожар, пожар, пожар. Надо, наверное, спасать, там кто-то горит. Наверное. О, тогда вся деревня сгорит, если этот пожар будет разрастаться. Я не могу туда пройти через стену. Ла... Ой, нет, там пожар очень близко к стене. А, вот обход. А, это Это проконтролировано. Пожар не перейдет. Вы должны отправиться на север деревни. Север, север, север, север. Где у нас север? Север, север. Север. А, север у нас. Там запад восток север Север. Всё. если там если там восход а там запад то тогда тут север по координате f это куда так как тут есть специальная координата f которая все объясняет север на координате 2 я так понимаю Б будем значит держаться координаты 2 готовиться. у меня сразу два меча жаков за, за двух рук не могу убрать так может быть еще стен? да я кстати не достроил стену я тут один форевролом, блин, бегаю. А, нет. Хатьфот. Покажи мне, где север, а? Где север? Так, Магина спросить. Ладно, буду придерживаться своей... Ой, блин. Буду придерживаться своей и смотреть вон там тоже. что... А, вот. Вот, вот, вот, вот, вот. А, минус 3097. Минус 3097. И... Дев... Так, 97. 996. Ага, значит, в ту сторону. О, где тут север считается? Так, точно, вот есть атаку. Так, а, идем, там уже какая-то атака. Я тут, как слово, пока неправильно выполняю команды. Ага, вот, та, вот там, вот, вот там, вот север, да, все правильно. Странно то, что там север, потому что там координата 3, и там он находится запад. Да, о, вот, маг, маг, вот, наконец-то мы всех нашли. вот так вот, вот так вот, такого же атаковать, я готов всех атаковать, а вот никого не вижу из-за данности прогружения. У меня оно тут какая-то странная. Давай, прогружайся. У -у, у у Синозомби, их надо очистить. Надо всех уничтожить. Давай, стреляем, обороняемся. Пока они всю деревню не атаковали. А, хлеб хлеб, хлеб. хлеб. Блин, они блоки ломают. Черт, черт, черт, черт, черт, Ах, блин, не надо ломать блоки, это деревня наша. Так, так, так, держаться, держаться, этой обороны, обороны. Я держу, я держу, я держу. Так, сейчас. А, блин, блин, я упал, я упал. Давай, непонятный ник, давай помогай мне, черный, короче. Давай, а ну-ка, тут тоже, тут тоже, давайте бить, бить, бить. Блин, они уже стену почти прорвались. Давай, два, два, два, бы, давай, БХБ. Не знаю, я там на обум вообще бью. У меня тут вообще непонятно, что на экране. Я короче бью, у меня ни одного урона. Я вообще не знаю, почему у меня урон не наносится. Наверное, потому что я такой токсический. Так, э, блин, у меня у меня меч на огне, а они не горят. Это вообще нечестно. Так, все, давай давайте бить бить, бить, бить, бить, бить, бить, бить. На время, пока я буду драться, я буду оставлять себе интерфейс маленький. Так, э, бьем. Они все на берегу, лучники нам помогают. О, блин, ну как спецназ, блин. Как э, хорошая группа, организованная, защищая. О, пожар, пожар, еще пожар, блин, пожар, пожар. А, у нас каменная стена, какие, блин, пожары. У нас, блин, давай его. По... А, спасибо, Алекс. Э, э, 2308. Спасибо тебе, ты мне помог. Пожар все равно, я считаю, что надо потушить. Мне он как-то не нравится уж. Ладно, его уже тушить. Слушайте дерево. Да, да, да, нам даже приказали это. Не знаю, правда, кто приказал. А. Ох, Хера, блин, привет, Хера, блин. Привет, ты попал на камеру. Да. Да. Му, а где пожар? Пожар, пожар. А, где пожар? Сейчас а, я скажу. Короче, на ми минус 3062. 2, минус 9, 7, 3. Все, группа сервер. Типа, тут все чисто. Ура, гигип, ура. Что забыл на юге? Это юг? Это был север. Ладно, идем в противоположную сторону. а у нас у нас находится север на западе. чтобы бы мог подумать? Ладно, идем на запад. А, я тебя. Да блин, что же я слово пок. Он же сказал мне, я тебя отведу. И где он? Север. Если там юг, то там север. Вот, да, ты север? садится на Солнце садится на север. <свят> Что за наркомания? О, хай Фокс, Это север. Ой, блин, там большой там большой пожар, блин, какие пожары. <свят> он сказал, да, да, да. Там, где садится с... солнце, там север. Офигеть. Вот, все, я за ним. Все, я тупо за, за ним. Все. Хай Быстрее, быстрее, за ним, за ним, быстрее. ним быстрее, <свят> Я стою остаю. Я, я голоден. Так быстрее кушать хлеб. Не оставать, не оставать. Да, блин, мне голод не прибавилось. Блин, я остал. Быстрее, быстрее, быстрее. Слава богу, то, что он, блин, не супер спринтом. Блин, я остал от него. Походу это он. Давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее, быстрей. Да, это он, это он. Я не остал. Вот, вот, вот, вот, вс ⁇ Так, стой тут, стой тут. Ага. Он сказал мне стоять тут. Вот тут, вс ⁇ я стою тут. А, держи тут патруль, мне сказали. Вроде бы так. Так, все, я держу тут патруль. Факел. Факел. Почему тут никто не освещал этот факел, ведь... Чем больше факелов, тем, э, Типа... Мне будет лучше снимать. Тут тоже надо потом ставить. факел. ЛОВ! Блин, зря я вышел, взрышил, они ж там вот стоят, блин. Эм. Так, паркур навыки. Супер паркур, все. Так, стреляем. Теперь под атакой. Бля, мы победим. Так. А, Хайтфокс распрыгнул, то и я прыгну. Так, наверное, это я зря сделал, так, когда я голоден. Когда я голоден, я сам не свой. О, блин, они пожар устроили. Пожар для на стене, это очень плохо. Так, свиньи. Свиньи, блин. Вы что тут натворили, блин? Мне придется с вами в воде сражаться. Полтуши. Так. Эмм.. Есть какой-нибудь вода? Нет, нет, нет, воды нет. А, есть какой-нибудь верстак? Ай, черт, черт. Так, так, так, так, так, у меня что? Почему я не горю? Так, бьем всех зомби вообще на экране. Происходит вообще не пойми, что просто я хожу и всех убиваю. О, прям туда, туда, туда, прям туда. Внутрь, внутрь, внутрь, внутрь. Эх, никого тут не надо оставлять, и свинозомби. Так, по-моему, тут происходит очень печальная картина, тут пожар. Так, ну да, надо чинить стену, чинить стену, окей. Так, давай, короче, так, так. А черт, я воду заблокировал. Так, теперь факел тут, ничего не видно, факел тут. О, смотрите, они, они из укрытия все выпрыгнули. Ну как так можно? Как так можно? А? Давайте всех, всех. Блин, почему меня не бьют? У меня такой странный вопрос. Видимо, какой-то баг. Или мне так везет? Давай, давай, всех, всех мочи, всех, всех, всех, всех, всех. всех. Так, э -э, не знаю, я по-моему достаточно урон наношу, не знаю, сколько это вообще надо. А считаю то, что я хорошо приготовился к этому ивенту. Mm -hmm. Давай, давай, давай давай всё. Давай этого тоже убивай. Давай и этого в футболе. Так. Опять нет, надо все изменять. Так, этого убивай. Он чуть у нас не. Так! Тут они спрятались. их убивать. Этого mm тоже. -hmm этого тоже, этого тоже, этого, этих двоих тоже, этого тоже, этого тоже и О, ну, идем обратно к стене, наверное, это был отвлекающий маневр. Так, этого на всякий случай тоже убьем. Давай, давай, давай, идем, идем, идем, идем. О, блин, там еще сильнее пожар стал. Жалко, нет, никакого ведра. Ну, ну, ну, ну, -ну всех мочить. А, не знаю, как тут другие игроки сражаются, но мне кажется, что это э -э слишком опасно. То, что тут север весь генератор отключен. Какой-то генератор. Так. Все, туши. Всех убивай. Всех убивай. Убивай. Убивай. Всех убивай. Всех. Туши. Э туши и убивай. Туши и убивай. Так. Тут еще огонь. Тут огонь. Тут огонь. Тут огонь. Э тут огонь. Тут а, огонь. Они пробрались к стену. Всех надо убивать Mm, Дальше этих вот uh, убиваем. У меня уже, кстати, опыт нарабатывается. Так, а, посмотрим от третьего лида, какая у нас ситуация. Ситуация такова, то что ты на зомби окружили всю эту стену, mm, и, в принципе, это большая проблема. Тут есть, зачислили, осталось только потушить этот пожар. Так, пожар, пожар, пожар, пожар, пожар еще пожар. Так, на тобой пожар. Так, где там еще пожар? Там еще, по-моему, еще пожар есть. Ладно, надо заделать стену. А, это мои фракела горят, которые я же и понаставил. Такой генерал хороший, смотрите, он за каждым игроком следит. Помощь, срочно север, срочно север! Кроты? Какие еще кроты? На востоке проблемы? А на востоке идти? Так, походу, это команда север, вот э, там вот... Э, жалко то, что никак не выделяются игроки именно из моей команды. Было бы удобно, если бы как-то я видел прям своих игроков, Моей команды. Вот я за кем-то и сейчас иду, думаю, то, что я помогаю Востоку. А на самом деле я иду один. А нет тут. А вот мага. Если я иду за магой, то это значит хорошо. Так. А, но, видимо, этих парней надо уничтожать. Ну что ж, давайте уничтожим. Давайте это вот зомбиару. Там кто-то еще вдалеке. Ой, я в херабрина попал. Херабрина, извини. Так, дальше, вот Надо всех убивать. Так, вот там вот я вижу еще. Ой, как там много, ой, как там много. Надо надо срочно как-то помогать. Нет, надо, надо, надо. Надо прям в бойцы, Не надо слуха стрелять. Ой, блин, ну тут, тут пожарище. Так, все, помогаем, помогаем, помогаем, помогаем. Так, всех уничтожаем. Держать строить. Да как тут держать строить? Тут. А, их просто тут вот. Вып выпинывать надо вот отсюда а, мы их а, так уничтожаем вроде бы такая очень эффективно а, то что мы им даем сквозь стену пройти но очень плохо тот что... а, крипер вижу криперов так все дальше этих зомби уничтожаем этих этих этих этих этих так они они они, они нас походу окружают постепенно но сюда они не, не подходят близко тупить обратно на север так идем обратно ой тут не север так, идем обратно на север. Да-да-да, скорее всего, север тут, именно в этой стране. Меня смотрят 10 человек, это... Это для меня, на самом деле, очень даже хорошо. Так, север находится тут или там. Чёрт, где север находится? Там или там? Похоже, вот там вот. У меня очаги не погрузились, я не вижу. Чёрт, не здесь находится север. Вечно у меня такие проблемы с севером, где север, блин, где юг, именно э, со стороны командира. Так, у меня и еда кончается. На северо-восток угроза. Так, идем значит, обратно. Я тут создаю маленькую панику. Да, вот тут вот север находится. А раз тут север, то северо-восток находится тут. Ну, вот, типа, северо-восток. Нет, у меня такой мини-мапы, я ее не скачал, поэтому я не знаю ее относительно там у карты там особенно есть север. Ну вот там ребята гуляют. Будем искать, будем искать по периметру. Вот там вот еще люди. А, вот, вот, вот, вот, вот я нашел. Так, вот, э, тут всех надо вот э, убивать. Они, <сосе> они, короче, пожалуйста, создали все, очищаем, очищаем, очищаем, все, очищаем. М -м -м. Лол. Мне надо Лола найти. Ты Лол? Нет, ты не Лол. А ты Лол? Нет, ты тоже не Лол. Блин, где Лол? Находится. Блин, они... Они тут всю деревню, блин, сожгут. В итоге. Бостел вижу. Алекс, Я и до этого видел. Хера, блин, вижу. А вот Лола своего, блин, за кем я должен идти? Я вообще не вижу. Так. А -а -а -а, еще убиваем. Еще этого? Не, вроде меня неплохо справились. А вот еще сзади был. Так, все мы ему помогли. рано вижу. Предводитель, где ты мой? А, хайфокс, хайфокс. Он, он мне, он мне, он мне покажет, куда мне идти. А, блин, тут тут вы не доделали. Вот так надо. Иди сюда генератор. Где генератор? Я вообще. Генератор. Так, пир, э, Пират. Так, я за. я за пиратом. Пират, наверное, знает, где генератор. Так, все я за пиратом буду идти все время. Он меня-то проведет нормально. Опослу, Ваня. О, о, сразу за кем-то начал ходить нормально. И вот тут а, куча народа. Кстати, вы сами можете попасть на этот ивент, если зайдете на сером символе разовьётесь там и. И вы в итоге сможете сражаться вот так же эпично, как и тут показано сейчас на стриме. Я, я не знаю, ё, ё, сколько это их а... тут пик зомби, но я просто иду влево-вправо и пытаюсь всех их уничтожить. Вообще-то это все должно быть опасней, но, видимо, у меня такая крутая баня, то, что у меня тут все нормально пока что происходит. Уничтожаю всех уничтожаю всех, уничтожаю все. Блин, по-моему, по-моему я что-то не то делаю. Да, потому что, если... <coughs> Извиняюсь. Если генератор то, что я сейчас вижу, то тогда... М -м, его уже нет. Не, ну вроде бы хорошо справляемся. Ой, да блин! Иг-зоби! Я уже сколько вам домах должен наносить. Их зомби, блин. Умирайте. вот да. Вс, вс, вс, вс. О, блин, блин, меня окружили, меня окружили, меня окружили. Так, вс. Так, вс, этих уничтожан. Очень, очень хорошо, Я тему создать такую. Можно таких вот уничтожать. Таких вот. ой ой Нечто пожар пожар пожар пожар надо не сажать так-так-так-так а я я горю и голоден я говорю голоден надо в воду Север на базу так а мага у нас север мага показывает где тут север Где база <lsug> <служ PRO minerals> <sesug> Ой-ой-ой. Надо всех уничтожать. Так, так, так, дерево спасай меня. Давай вокруг дерева всех. Давай, давай, давай. Уничтожаю, уничтожаю, уничтожаю всех. Пик зомби. А, блин, я один. А, нет, херабрин мне помогает. Смотрите, хераблин какой добрый, он мне помогает. Или это добь, который приоделся в хераблина. Фиг знает. Так, всех уничтожаем. <связи> Не даем подпуститься к самому себе Харгмен хорошо дерется, Херабрин хорошо дерется, Все хорошо дерутся Только пик зомби, одни вот проиграют э -э Опа, опа, тут еще. Так, еще тут, тут, тут, тут И тут Ой, я случайно железным мечом бил Ладно Класс, этого еще уничтожу А еще этого Этих вот боих надо уничтожить Я алмазным мечом их бью, а они, блин, не умирают ну как так можно? А? Так, а -а -а. А -а. так дальше, дальше вот этих надо уничтожать. О блин, они прорываются, они прорываются. Нет, обратно идите, обратно вы, надо их, надо их выпинывать прям, выпинывать надо, вот их вот всех. А блин, где тут, где тут? А вот, вот, вот еще, блин, сохранение. Оно немного подводит. лет это у меня интернет лагает. Ладно, э -э, вот этот уничтожаем. Вот, так, этих убивов. Оу, как много заспаунилось, как много заспаунис, как много заспаунился, бьем, бьем, бебь, бебь, бебьем, пьем, отходим, отходим, бьм, бьем, отходим. Так, так, так, так, так, по-моему, по-моему, по-моему, вс очень-очень печально. Насколько тут видно, но я пытаюсь за всех сил. Так Вот, где? Нува, я. Я тут. Я не знаю, где я. Меня спросили, где я. Короче, тут... Э -э Мува. Я не могу писать в чат. Так. Убивают. Кратко напишу, убивают и все. Как не ивент Не ивент вообще супер. Там зашибись. Так. Что там пишут в чаще В пока ничего не пишут с моей стороны. Так тут, я убиваем. Я буду искать север. Моя задача северу взрыв Там был взрыв, наконец-то добавили взрывы, моменты. Как же я их долго ждал. Так, все, этого выпиливаем и этого. Граблинг, где север? Я туда-сюда бегаю, как-то я вообще неправильно делаю. Я туда-сюда бегаю, как-то я вообще неправильно делаю. Да, да, да, вот тут враги. Еще убиваем, еще убиваем, еще больше. Убиваем. Бо, А, блин, тут стена. Блин, их тут действительно много. Так, так, так, так, убиваем, убиваем. убиваем. Та, та, та, та, та, да да да да да да так дверь, да да да да так это довольно плохо. Тогда придется починить свои меч, Если я наду, конечно, железный блок. Будет железный блок, я вообще без понятия. Так, этого убиваем, этого, этого, этого, этого, этого. Всех убиваем тут. Всех убиваем абсолютно всех. М -м, никому не нужна тут лесопилка этого. Вот. Так, все, уходите, уходите, уходите. Уходите, их зомби. Нам туда, только нам чуть поесть. Извините, фу, но у меня перекус. Ой, блин, сколько у него поддадают за Привет, неизвестный мне человек. Деркер. Тут, по-моему, все чисто. Вот ло 43, все, все. Я от него не нашел, все, я от него не нашел, все, все, все, все. Я, я в нем, все. Я, я, нет, не уходя от меня, все. Я около тебя. Лол, куда ты уходишь? Куда ты уходишь? Я за тобой. Да, считаю то, что это... О, 35 уровень уже у меня. Офигеть. Офигеть, у меня 35 уровень. Север на базу. Хорошо, я за тобой. <салкивает> а, не, нет. Тут же такие штуки надо сделать. Так, куда Лол ушел? Саунд Лол. От него нельзя уходить. А то будет конец света. А, вот он, вот он, вот он. У меня, у меня в принципе, можно так вот починить. Ну ладно, пусть еще послужит. Так, лол 43 ты уже куда убежал? Ты есть хочешь? Набери хлеб. Эм. Ладно. Лол 43. Лол 43, ты что, кушать хочешь? На вот еды. Ты блин, лол 43. Вот, все О, херобрин. Там вдалеке. Херобрин, херабрин, хера, блин. А, летает тут. Не, херабрина тут а, реально полно. Вот а, тут Херабрин, А до этого он был там херабрин. И тут еще был херабрин. Херабрин вообще везде, блин, тут летает. Так, сначала на дерево. Потом туда. Сюда. Блин, блин я опять потерял лол-43. Не знаю, где генератор, где лол 43? Где лес? Что надо рубить. Генератор какой-то отключен. О, генератор опять включен. <гас> Там... М блин. По базе... Севера. Так, так, так, так, так. <гас> Пожарище уже устроили. Давайте. Бьем, где <гас> ты, где бьем. Бьем. Так, бьем. Этого тоже бьем. А я огонь, огонь, огонь, О, да. да. Так и и, да. и убиваем. Блин, пока я прохожу, ждал, что уже всех убили. Ува за за мной, я за ним пойду. Здравствуйте, интересно, куда мы идем? А, -а, а, генератор. А, -а, -а растон. А, -а, а, я же люблю растон. А у меня блин растона нет. А, -а, -а строить преграды, вот все я понял. Так, добудем камень. Вот так будет добывать камень. Или у меня же места нет. А, это выкину. Так, надеюсь, что с нами все будет в порядке. Так, и строим стену. Возводим стену, стену. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как они сквозь стены уже прошли. Уничтожаем всех. Уничтожаем всех, нельзя, нельзя генератор. Так, так, какие координаты генераторы? Я сейчас не могу на это ответить вопрос, потому что свино зомби повсюду. Так, у меня что-то с мышкой. Так, а, убиваем, убиваем, убиваем. Ну, ай. Нет. Я в яме. Кто эту яму прокапал? А, это я пока Так, всех уничтожаем. Всех уничтожаем. Даблкил. Всех. А, что же вообще тут? Как вы вообще проникли через эту большую стену? Я вообще без подозрения. Ну, вас надо всех уничтожить. Так, кто а, там? Кто там еще? Нам может помочь? Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. Так, так, так. Они проникают сквозь стену. Я так понял. Но не знаю, как они это делают. Они проникают сквозь стену. Я уже не могу так держать. Так, э, нужно мне поесть. Да блин, не надо ко мне. Меня чуть не убили. Так, этого, этого. Так, они все за стеной. Слава богу. Дверь они, надеюсь, не выбьют. Ой, блин, я открыл дверь. О, блин, я открыл дверь, я, я открыл дверь, я случайно, я случайно, я случайно, а теперь не надо ее держать, держать, держать как можно сильнее дверь. Так, лишь бы они не проникли сюда вовнутрь. Блин, у меня алмазный месть, скоро так сломается. Ох, черт. Так еще сильнее надо их э -э убивать. Не знаю, по-моему, я хорошо справляюсь со своей работой. Я хорошо держу эту дверь. Около нее вообще никто не собирается стоять. ай ой яй яй ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой яй яй яй яй яй яй яй Я так, если бы взорвался этот реактор, он бы нам бы очень сильно помог взорвать всех этих свинозомби, но у нас цель-то была наоборот, оставался включенным все время. Вот то, что сейчас я вижу происходит, это вот очень, очень плохо. Кстати, у меня алмазный меч кончается. Кстати, я обойду эту стену. Так, и надо починить свой алмазный меч скоро. Ох, черт! Началось. Вот, вот, вот, давай, прыжок, прыжок, прыжок и давай, бить, бить, бить, бить, бить, би, бить, бить, бить. Они все проникают. Все проникают, надо их уничтожать, как можно, блин, э, Сильнее. Как их вообще тут могло скопиться столько у генератора, который.. Надо. Надо надо сделать двойную стену. Вот, у идея. Надо в следующий день сделать двойную стену, чтобы. Чтобы эти, блин, свина зомби не смогли нас уничтожить. Так, э, и я чуть. Через чуть повыше вроде бы не надо. Так. Э -э каких я вижу другие опасности? Вижу то, что Ваня там вот э стоит и, наверное, стреляет луком. Я больше не могу, не предполагать, что там еще он делает. В чате я сейчас ничего не вижу. Блин, на зомби вообще не понимаю, почему они меня не бьют, когда я вообще АФК. Ой, блин, они, они окружают полностью генератор. Блин, у меня меч скоро так сломается. А это, ой, как плохо. Да блин, умирать уже тут свино зомби. Покажу вас, может быть тут быть. Аа... Может быть мне как-то на стену залезть. Я не совсем аа... Дум думаю. Так. Тут ничего не закопал. Слава богу. Черт, это тут зомби. Так, я не знаю, сколько тут ивента на самом деле будет длиться, но он уже длится больше часа. Аа... Вроде покажет что хорошо идет. Всё, я их окружил. Когда их окружаешь, их легче бить. Потому что их стену никто не прикрывает. Так, а, ладно, пусть в воде плавает. Ууу, наконец мы все отбили. Теперь надо сделать все дела, которые я я делал. Так, например, поесть. А -а -а, сделаем прочнее стену. Чем толще стена, тем сложнее через нее пробиться. Я так считаю. то, что шахта сейчас... Ой, не шахта, а лес горит. Я не думаю, что это большая проблема, потому что для нас сейчас лес не... не имеет такой уж большой важности, как я так считаю. Ой, какая тут стена у Бога. Так, давай, добывай, добывай, добывай, добывай, добывай, добывай, добывай, добывай, добывай. Тут про окно мыши, я после этого очень быстро копаю. Железо, как хорошо, железо. Так, на генератор. Идем, идем, идем, идем, идем, атака идет, атака идет. Нет времени объяснять. Разражаться... Как они на стену забрались? Как они стену сломали? Я же тут, блин... на зомби. Не знаю, как вы сюда пробрались, но вам точно отсюда надо валить. Не знаю, как я тут вообще справляюсь. Мне тут вообще надо выходить. Так. Но надо их всех со стены вот тут, вот в ту сторону. Вот в ту сторону. И ставить вот этот блоки как-то. Так, я выхожу из этого круга ада. во Не давайте к себе прикасаться. Они-то они наносят очень больно урон. Так, так, так, бьем, бьем, бьем, бьем, бьем. Этих бьем. ой ой ой ой как близко. ой ой как близко. Ой-ой-ой. Ой, меня раскрутило. Ой, прыгаем. Ой, прыгаем. Ой. Ой, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Нет, нет, нет, вас в ту сторону надо откидывать. ту сторону надо вас откидывать. Я сказал, вас надо откидывать, тебя тоже в ту сторону надо откидывать, и тебя тоже в ту, воду надо откидывать. О, черт. они тут... ай яй яй я, я выпрыгнул случайно, блин, надо. Надо их все в яму, наверное. Да блин. не надо меня так уничтожать. Чёрт, меня уже бы 300 раз бы убили, почему меня не убивают? Не знаю. Кого-то уже насмерть убивает. Лол 43, наверное, он больше не располнится Ну так, мне нужно переотдохнуть. Ну и так будет. Вот таку! у нужно победить! Ой, я случайно там кое-что уничтожил. Блин, они генератор почти уничтожили. Они атакуют генератор. но им не дамся. Им просто так нельзя даваться. Я вообще не понимаю, как они сквозь стену так это прошли. Как они могли сломать эту стену. Ну, я теперь знаю то, что ее надо еще выше строить. И плюс ремонтировать. Наверное, надо обсидиан добывать. Ну, <раз Bread> бежим! Мы должны... А, все уже, все, все конечно же, ,aggio. А, нет, все за стеной только остались. И вот тут вот еще остались. Очень большой, очень такая выгодная позиция, то что они тут вот остались. дальше строим лестницу и в бой бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой в их надо всех уничтожить так все а, меня не окружает окружает нет нет не убивайте так зомби вас тут мало но в принципе я тут лидирую так там еще справа плывут справа справа там сзади наверное нет сзади там вроде бы никого нет я там никого не вижу М -м. Не, ну вроде бы все нормально. Я вообще сказали то, что этот огнетушитель может длиться от 20 минут до несколько часов. Так, все, этого тоже уничтожаем. Так, очень хорошо стена держит. Большинство осталось зомби за стеной. Я так понимаю то, что они умеют еще блоки ломать, как в каркор мире. Ну что ж, тогда. Эээ... Будем знать, то, что они умеют ломать. Главное к стене не подпускать. все сколько там внизу осталось в пещере. Откуда же эти свинозомби все ползут? Кто столько вообще нас мог найти? Я вот воду никогда столько свинозомби не находил. Тут уничтожать эти, блин. Ой, блин, убий, у меня сати были! Этих, этих, этих, еще этих... А тут надо... ой я, выглядит... ой ой ой ой Все прям во мне заспаунились. Так, мне надо в пещеру, что ли? Поступать. Так, их все, походу, надо вот не отсюда уничтожать. вот Я могу их очень быстро атаковать, но при этом я не могу сосредоточиться, как бы метка. Ой-ой-ой, у меня... Ох, какая у меня оборона-то! сложить четвертый уровень они все внутри так не стену и на это одна из самых главных вещей че че че они все там а -я -я, я я горю я горю я горю я горю а блин вот нельзя на меня походу зелье какое-то зерно действует огнестойкости я тут знаю так еще тут тут тут уебьет но достает ура наконец-то блин я так же ждал так все этих уничтожить Эти... Ой -я, -я, -я, я в туке я в туке все Вс, да. уничтожил этих уничтожить. Ууу, все, генератор цел. Так, здесь есть э, торпед сцена. Тут надо идти в церковь какую-то. Давайте идемте. К сожалению у меня не такой уж и быстрый интернет, чтобы стримить хоро хорошего качества, поэтому ст стоит пришлось вам смотреть 480p, и то не совсем 480p, это еще тут и мыло тут есть немного. днем на поля. А. ну это нормально это organizing... что я сделал в уй уй уй уй уй уй уй уй уй уй уй уй уй уй И будем соблюдать тишину. так с собой как я думал где же фокс да вот фокс а вот до да, этот вот человек то, а, кто сейчас не видит то вот а, это до дональд а это в хай фокс уже чат ты я думал ты погиб погиб да, да в какой-то а, момент я погиб притронулся а, что то не понимаю а у него сам остался Почтой битвы в аду. Да, маленький шам у него есть. Вы его? Да, мог говорить. Его бы это. Он наш генерал. Кто вам сказал то, что один сын. У него... Прай есть. У него все страны, наверное, есть. И младший сын, девом. Младший син. Вот чем тут... Вот в чём тут хайфокс? Он старший синадон. А доказательства? Только темная вангер. Окей, мы черти в темном вангере. Ты предаешь е отца. Что -то только следить надо, вот хайфокс. Вот тут такая вот Фокс, там в аду, когда я поднял то восстание, чтобы взять власть в свои руки. Ты был беспощаден. Ты убил не только восставших, но и даже своего брата. Ты был угрозой для всех, у меня не было выбора, как Хай, Фа Хай Фокс говорит. Видимо, то, что тут битва за престол над всем миром, конечно, Хай Фокс хочет его защитить. Ты мне не оставил мне выбора. Дональд. Ну и сейчас э, такое будет, то что оказывается, что Дональд такой добрый, а э, Хай Фокс такой злой. Ты приведешь людей к слабости так же, как и наш отец. Отец, <тас deepen> ты, ты не понимаешь меня. Магомед. <Cliff> вот, вливает он его. <smart> а, ваш либо гибель. А, вот как он сказал. <smart> ты не понимаешь, к чему ведет все это. Всё это может привести. Автократия, тоталит. Даризм, вообще какие-то странные слова. А, ты даже объединился псами Допеля. А ч а что, это довольно хороший политический ход. Почему это отрицательный момент? Айфокс, а, Так, подождите. Айфокс, не подчиняйся ему, ты молодец. Пока что не знаю, не знаю, кто из них реально молодец. Не, Хайфокс, видимо, не спорит то, что это не его брат, видимо, это действительно его брат. Не хотят тратить на это время. Неважно, женщины, детей, все они пре -де предатели. А, предатели. А предатели должны уметь. Так, сейчас надо приготовиться. Они... Они все были людьми. Да. Они предатели. Предатели. пока а он это сказал. Да, у него действительно есть шрам яйце, как это можно видеть, вот. Вот это вот. О, он прыгать умеет довольно высоко. Они заслужили наказание, но не такое. Ты сумасшедший. Тебе, наверное, интересно, как пиги стали подчиняться мне. Царь земли, что ли? Смотрите, напоминает на трон, будто бы он царь земли. Он стал царем земли. Подчинил... ...морковкой. Я не погиб, меня нашли пиги. В удивление, они вылечили меня. А, они, короче, подумали то, что будет неплохая идея, если у нас будет предводитель Дональд, да? Я так понимаю. Они пользуются тобой. Вот-вот я вот про это и говорю, то, что они решили тебя глобалем сделать, чтобы э -э, добиться, короче, супер победы. Они на удивление глупы. Ну конечно, глупые. Зачем же им тогда лечить? Если бы они были бы глупы.. Я убил их лидера. А, даже так. Если они глупы, то, то тогда они его не вылечили бы тебя. Они бы сразу бы без раздумья убили тебя. И объединили разные. Раз и Чего ты хочешь добиться? темного Авангера. Ну задавай что тмный апангер будет еще одна фракция. Так, что я прикрою его. Чтобы если что, я мог его защитить. Ваш генерал убийца. Он не пожалел даже родного брата. Ну, ведь предводитель все время должен оставаться один, нет? Ну, он сейчас будет говорить, говорить, а делать ничего не будет. Вот Хайфокса, я его на деле видел, то что он вроде бы. Ой, он подвинулся от меня. Видимо, он боится меня. Я его так прикрываю Будем на готове. Будем на готове. Кого убивать? Кого из них убивать? Будем думать. Кого из них убивать, я вообще не знаю. Перешествие. Все не в курсах, короче. А куда он делся А, вот он. Дождь идет. Короче, кто на кого бросится, в того я и стреляю. ники бэнки гели вареньки гели вареньки гели форму, сай, убивай. байти Где он? Где он? Опа. Опа. Фигня. Хангмен? Хангмен! Ты чё? Чего, Хадмен? Хадмен, так нельзя. Хадмен, а нет, Хадмен свой походу. Нет? Вот он надо убивать. Вен. Нет, лучше тут. То Хадмена убили и, и Вен закончен. А, вот, наши сами самих перекрывают. Ну, что ж, я думаю, то, что ивент удался. Жалко то, что это видео выйдет в 480p. Вот а, все, в принципе, кто сражались. Хочу отметить качество работы у следующих бойцов. Призрак, пират, лего, э, супергус, авис, Закот, пробежем, мува, Никитос, магомед. Все эти игроки сражались очень хорошо. Э, за них я очень рад, то, что... Так, хорошо дрались, спасибо команде, спасибо вам, зрителей, то, что вы смотрите меня. А, всем спасибо, каждый важен то, что этот ивент а, вообще тут есть. И если вам понравился данный стрим или запись, видео, то ставьте лайк. Если вам вдруг ну как-то вдруг не понравилось это видео и стрим, то ставьте дизлайк. Добавляйте видео в избранное, чтобы потом пересматривать, подписывайтесь, если вам понравились и другие мои видео, и также нажимайте на Twitch следовать, чтобы не пропускать мои, как бы, новые стримы. Также я рекомендую зарегистрироваться на Twitch, чтобы потом мне писать тут комментарии. И да, кстати, пишите комментарии на ютубе, и зовите ваших друзей, ведь у нас больше веселей. И всем пока!